Один. В эфире. Ну что, привет всем, привет, дорогая моя команда, я вас поздравляю с закрытием месяца, желаю всем огромных, огромных успехов. Я просто рада с успехом, которые принес нам октябрь месяц. Просто все умочки, все молодцы, Юля, Настя, я не знаю, Ксюша. С Юрой, в общем, вся команда, вся, вся ваша команда, каждого из, из лидеров команды, конечно, все огромные-огромные молодцы. Но сегодня повод такой: Я хочу поздравить в первую очередь, это, конечно, нашу э, Мариночку Михейкину, это мой партнер, это э, моя подруга, это мой, я не знаю, наставник, это мой лидер, на которого вот я прям стремлюсь. Я не знаю, это соратник мой, ее с открытием, с достижением, вернее, вице-директора всего каких-то три месяца, и она стала вице-директором. Марин, я тебя поздравляю от всей души, тебя лично, желаю тебе счастья, успехов, только-только расти по карьерной лестнице. Я уверена, что к Новому году мы будем просто ваути вся команда, вся команда будет... Праздновать феерично э, закрытие 2017 года. Всем огромное-огромное спасибо, всех целую, обнимаю. Всем из разных стран. Всем больших успехов, ребят. Все. У нас начался ноябрь месяц. Я думаю, что он будет еще более фееричный, чем октябрь. Еще раз всем больших-больших-больших успехов. До новых встреч.